Добрый день, уважаемые друзья! Добро пожаловать в этом видео. В этом видео мы обсудим с вами маркетинг проекта DAISY. То есть, если вы знакомы с проектом, но еще не знакомы с маркетингом или не до конца его понимаете, тогда это видео именно для вас. Перед тем, как мы начнем, обсудим коротко дисклеймер. Вы можете его прочитать сами, я только озвучу самые такие главные моменты. А вот, значит, участие в краудфандинге Дейзи это долевой взнос на развитие искусственного интеллекта Дейзи, а не инвестиции в трейдинг. Верификация не потребуется для участия в смарт-контракте, но как только вы захотите получить акции Endotech, после того, как Endotech выйдет на биржу, вам придется пройти верификацию личности. Представленная динамика трейдинга является результатом совокупных прибылей Уровень получаемой прибыли не гарантируется. До 46% средств в смарт-контрактах предназначены для маркетинга или для реферальной системы. Итак, какие же вознаграждения могут получить участники? Я специально говорю вознаграждение, а не доход, потому что это будет юридически правильно мы говорим не о инвестициях, а о участии в краудфандинге. Всего будет 10 различных пакетов, и самый маленький пакет начинается на 100 долларах. Каждый участник получает равную долю из глобального 5% пула акций Endotech. От 50 до 70% каждого взноса используется для торгов в цели развития алгоритма торговли. 70% прибыли от торгов возвращается участнику, 15% прибыли идут в реферальную программу, и каждый участник имеет право участвовать в маркетинге, и каждый участник имеет право выводить свои заработанные средства в любое время всего 46%, до 46% от цены пакета уходят в реферальную программу. Итак, как будут распределяться средства в смарт-контракте? Здесь, здесь мы увидим сейчас рабочую карту, как все это будет происходить, и все это будет начинаться с вашего трон-кошелька. Почему трон и как им пользоваться, это мы еще обсудим. То есть средства уходят с вашего кошелька, в DAISY Smart Contract, то есть происходит взнос, и какая-то часть этого взноса уходит в так называемый DAISY Fund, где, будет, где будут происходить живые торги. То есть в зависимости от пакета, который вы купите, от 50 до 70% уходят на торги. До 46% идут в реферальную программу, и те средства из DAISY Fund, они посылаются сначала на биржевые счета компании Endotech, там на Binance или на Gemini, вот, там а, генерируется прибыль, вот, и 85% этой прибыли возвращается а, в смарт-контракт. То есть 70% а, получают пользователи, 15% тоже получают пользователи, но через реферальную систему. А, вот. А те деньги, которые ушли в реферальную систему через DAISY CROWD, они тоже возвращаются пользователям в форме вознаграждений, да, реферальных вознаграждений. Почему блокчейн Tron? Ну, Во-первых, Tron – это один из самых популярных блокчейнов и самых быстрых. транзакции очень низкие, то есть цена – Транзакция очень низкая по сравнению с тем же эфиром. Вот. Все взаимодействия между участниками происходят автоматически. То есть здесь нет никакого, никакой ручной работы. Все средства распределяются автоматически, все 100% прозрачно, все, может, все можно отследить, все транзакции можно отследить на блокчейн-эксплорере, допустим, scan. Да? ну и а, низкие комиссии они обеспечивают высокую эффективность а, при низких затратах. Итак, а, ну на самом деле мы будем пользоваться а, монетой USDT, это стейбл-коин, который будет работать на, на блокчейне Tron, но об этом мы еще с вами. Поговорим. Итак, один из uh, часто задаваемых вопросов. Можно здесь заработать на пассиве без приглашения партнеров. Ответ очень простой. Да, есть три возможности заработать на, на пассиве. Во-первых, это владение акциями. Да, как только Endotech выходит на биржу, мы можем эти акции продать или же получить дивиденды дивиденды в будущем. А второй момент – вознаграждение от трейдинга. То есть здесь мы получаем потенциальные вознаграждения от успешных торгов системы искусственного интеллекта Endotech. Ну и в конце концов потенциальные переливы в матрице. Да? Матрицу мы еще обсудим. Вот первые два уровня не имеют никаких условий. Да? То есть они открыты для всех, Здесь не нужна никакая квалификация, и в эти два уровня могут попасть до 12 участников. Если каждый из этих 12 участников купит там, допустим, уровень от 1 до 7, я вам сейчас это покажу, вот, все 12 участников, допустим, покупают уровни 1 от 1 до 7, да? то есть мы потенциально можем получить 48%, то есть 12 умножить на 4. А матрицы мы с вами еще поговорим. Итак, какие же существуют краудфандинговые пакеты? Всего их 10. Вот. А самый низкий пакет 100 долларов. Вот. И всего их 10. Если мы купим все 10 пакетов, то мы потратим 100 триста долларов. На пакетах 1 до 7 50% уходят на торговлю и 50% уходят в, в DAISY FUND, да, где находится реферальная система. А на пакетах 8 до 10 70% уходят в торговлю, а остальные уходят в DAISY FUND. Вот. Если мы купим все 10 пакетов, то 69 тысяч где-то уходят в торговлю, а остальное уходит в дейзи фонд. Вот здесь мы видим, сколько долей мы получим. В пакете 1, 1 доля. А вот, если мы купим все 10 пакетов, то у нас будет 1023 долей. Итак, давайте теперь обсудим с вами реферальную программу. Здесь есть несколько видов а, реферальных бонусов. Во-первых, есть бонусы на входе, то есть при покупке пакетов, и есть а, бонусы на выходе, то есть а, те бонусы, которые мы получаем, когда участники выводят прибыль. А на входе у нас глобальная матрица, а, форсированная матрица. 3 на 10, который мы обсудим. У нас будет прямой бонус от продаж. У нас будет матчинг бонус. И у нас будет два вида бонуса быстрого старта, так называемый pace setter. На выходе у нас будет линейный бонус с прибыли. И опять же два вида бонуса pace setter. Ну и в конце концов будет дополнительный пул акций, который будет распределяться среди пейсетеров. Вот, начнем с личного а, бонуса. Если вы привлекаете прямых партнеров, личных а, партнеров, вы получаете 5% от цены пакета. А, причем здесь нет никакой, никакого условия касаемо а, размера вашего пакета. То есть вы можете с пакетом, с первым пакетом получить 5 процентов с пакета. 9, 10, да, то есть неважно, какой у вас пакет, вы с любого пакета получаете а, бонус. В матрице это будет выглядеть немножко по-другому. Там уже надо а, выполнять условия. Нужно иметь тот же самый пакет, который а, вкладывается в вашей структуре Как же работает форсированная матрица? А, матрица 3 на 10, то есть в первом уровне 3 человека, а во втором уровне, уровне 9 человек. Да. Вот, допустим, это вы, вы привлекли три человека в первый уровень и пригласили четвертого, но четвертый уже уйдет во второй уровень, то есть его форсируют вниз, да? принуждают идти вниз. А, вот. И заполняться будет матрица слева направо, а сверху вниз, причем равномерно по всем, а, по всем веткам. А, вот. То есть четвертый зайдет сюда, пятый зайдет сюда, шестой зайдет сюда и так далее. Если бы человек привлек тринадцатого партнера, то он уже встанет здесь, вот, под четвертым. Да? То есть матрица заполняется, повторяю, слева направо, сверху вниз. Как выглядят переливы? Вот, Допустим, это вы, да? и три человека уже стоят в первом уровне, то четвертый, пойдет сюда. Ваш спонсор также может вам давать переливы, если у него все уровни заполнены, то человек переходит к вам в следующее свободное место, в следующую, в следующую свободную дырку. Итак, давайте поговорим о динамичной компрессии. То есть в матрице очень важно иметь тот же пакет, как ваш партнер, или выше. Если ваш партнер заходит на пакет третий да, и платит 400 долларов, а у вас всего лишь пакет 200, да, тогда вы вознаграждение не получаете. Вам надо иметь такой же пакет, как у того человека, который встает в матрицу. Вот. Если, допустим, у вас нет вот этого пакета на 400, тогда этот бонус компрессируется выше, да, до следующего человека, который выполняет это условие. В принципе, я думаю, понятно. Вот. Давайте поговорим о матрице. Вот. Матрица имеет максимально 10 уровней, и... Первые два уровня открыты для всех. Здесь нет никаких условий, здесь не надо привлекать никаких партнеров, да? и они не должны делать никаких взносов. Вот. Максимально к вам могут перелиться, или, или же вы сами их пригласите, но если вы не приглашаете, то это, возможно, будут переливы. Всего будет 12 человек в первом уровне, 3 человека во втором – 9 вот. с пакетов 1 по 7 вы получаете 4%, из пакетов 8 по 10 – 2%. Если все трое купят пакет на 100 долларов, тогда у вас будет вознаграждение 12 долларов. Если все 9 во втором уровне купят пакеты на 100, тогда вы получите 36 долларов. Если в первом уровне все трое купят пакеты 1 по 7, когда вы заработаете 1524 доллара. Вот, если те же трое купят пакеты от 8 до 10, тогда вы получите 5376 долларов. Вот, рассмотрим остальные уровни. Уровни 3 до 10 имеют условия. Чтобы их открыть, вам надо выполнить определенные условия. Вот если вы хотите третий уровень открыть, то вам надо пригласить три человека, три личника, которые внесут минимум, минимум как тысячу долларов. Да? Причем как они будут распределены на этих трех, неважно. Да? Один может зайти на 800, и другие два могут зайти на 100. Возможно, у вас даже будет больше личников, там четверо, пятеро, но главное, чтобы они внесли как минимум тысячу долларов вот. в третьем уровне могут разместиться максимум 27 человек. Вот. Из пакетов 1 по 7 мы получаем 3% из пакетов 8 по 10 1.5%. Вот. Значит, на уровнях от 3 до 8 мы получаем по 3%, а с пакетов 1 по 7, ну и с 9 по 10 уже процент 4 процента да? вот значит в среднем в среднем около 4 процентов мы получаем с пакетов 1 и 7 и в среднем 2 процента с пакетов 8 по 10 а максимально мы здесь можем заработать но это чисто теоретическая цифра естественно потому что наверняка не все будут покупать все 10 пакетов естественно вот максимально с матрицей мы можем заработать 200, почти 200 миллионов долларов. Для этого нам надо будет привлечь, то есть заполнить все 10 уровней, да, это 88 тысяч с лишним, и все должны купить все 10 пакетов. Да. То есть это чисто теоретическая сумма, которую можно заработать. Вот. Есть еще так называемый матчинг uh, бонус, о котором мы отдельно поговорим. Но когда вы покупаете пакеты, каждый пакет вам дает доступ к отдельной матрице. Причем пакеты нужно покупать один за другим. Нельзя купить сразу седьмой, надо сначала купить первый, потом второй, потом третий и так далее. Если вы купите все семь, тогда вы получаете доступ ко всем семи матрицам. Все люди, которые размещаются в этих семи матрицах вам приносят вознаграждение. Да? Таким образом это работает. Вот. Матричный бонус, то есть матчинг-бонус, он вознаграждает вас за то, что вы привлекаете людей, которые строят команды. Да? То есть если у вас есть личник, и он получает матричные бонусы, то вы получаете 10% от всех его или ее матричных бонусов. Но есть одно условие. Вы должны быть квалифицированы для этих уровней. Да? Вот если этот человек квалифицирован для 7 уровней, да? а вы для 5, да, вы получаете только 10% заработка этого человека с 5 уровней. Да? Вот, таким образом. Значит так... Переходим на следующий слайд. Здесь мы говорим о льготном периоде, который длится 48 часов. То есть в первые 48 часов после регистрации отсутствует какая-либо квалификация по матрице. То есть вы получаете доступ ко всей матрице, ко всем 10 уровням. То есть эти 48 часов начинаются в момент вашей регистрации. То есть у каждого человека, у каждого участника будут свои 48 часов. Да? Если вы смотрите это видео до рестарта Дейзи, который будет, скорее всего, в 20 числах марта 2021 года, тогда вы можете участвовать, у вас есть возможность поучаствовать в особой акции, да, в которой вот этот льготный период продлевается до 5 дней. То есть до 120 часов с момента рестарта смарт-контракта. То есть, если вы в тот же момент зашли, или вы уже участник, если вы уже участник, у вас по-любому будут все 5 дней. А если вы новый участник зашли в тот же момент, когда будет рестарт, тогда у вас тоже будет 5 дней. Но если вы зашли там, допустим, день после рестарта, то у вас будет уже 4 дня. Если вы зашли там 2 дня после рестарта, тогда у вас будет. Будут три дня, да, в которых вам не нужна никакая, никакая квалификация. Итак, поговорим о бонусе на выходе, то есть бонус с прибыли. Он следует линейному, линейной системе. То есть это не матричная структура, это линейная структура. Да, то есть все ваши личники, даже если их больше, чем три, да, они будут размещаться в первом уровне. Все личники личников будут размещаться во втором уровне. То есть если у вас 10 личников, и каждый из них имеет 10 рефералов, тогда у вас будет 100 человек во втором уровне. И каждый раз, как кто-то выводит прибыль, то есть это единственный момент, где нам надо вручную что-то делать. Да? То есть прибыль выводится вручную, все остальное происходит автоматически. Вот Первые два уровня... В матрице они открыты для всех, если вы помните. Значит, здесь не нужна никакая квалификация. А вот уровни 3 по 10, они уже следуют квалификации в матрице. Если у вас в матрице открыто 5 уровней, тогда вы здесь получаете линейный бонус с 5 уровней. Каждый раз, как кто-то выводит прибыль в первом уровне, вы получаете 3.5% от этой прибыли. То есть, если человек вывел 1000 долларов, вы получаете 35 долларов. Да. Очень просто. Вот. Есть еще бонус быстрого старта или по-английски пейс-сеттер-бонус. пейс вы, наверное, будете часто слышать, если вы смотрите или читаете материалы на английском или на других языках. Если вы открываете определенный уровень за 30 дней, то есть в первые 30 дней после вашей регистрации, то вам дарится дополнительный уровень. То есть если вы Открыли 4 уровня, да, тем, что вы привлекли 6 партнеров, которые 2000 долларов внесли. Если все это происходит в течение 30 дней, тогда вы получаете автоматически 5 уровень в подарок. Да. Если вы 9 уровней открыли за 30 дней, тогда вы получаете 10. Да. Ну теперь вопрос на засыпку. Зачем же тогда вообще открывать 10 уровень, если после 9 можно получить 10 бесплатно? Очень просто. Если вы открываете все 10 за 30 дней, то вы получаете доступ в дополнительный глобальный пул, в котором находится 1.8% всех покупок. И вы становитесь так называемым gold paysetter, золотой paysetter. Вот. этот глобальный пул будет, будет, будет создаваться для пайсеттеров, и у нас будет всего два разных вида пейсеттеров, о которых мы сейчас поговорим. Вот. То есть вы получаете доли из глобального пула всех продаж, 1.8% этих продаж и еще будет создаваться дополнительный пул на, на выходе. То есть один процентов всей глобальной прибыли будет распределяться среди всех paysetter gold. И будет создаваться дополнительный, дополнительный лидерский а, пул акций, а, который составляет 5%. И этот пул будет также распределяться среди всех а, paysetter gold. Итак, Слева мы видим золотой статус, то есть Paysetter Gold, а, с, а справа мы видим лидерский бонус. Если вы привлекаете три Paysettera Gold, да, тогда вы становитесь лидерским Paysetter. То есть вы получаете лидерский бонус. Создается дополнительный пул такого же размера. 1.8 от всех продаж и 1.25 от всей прибыли. Да. Причем вам самим не надо быть золотым пейсеттером, чтобы привлечь трех золотых и стать лидерским пейсеттером. Да? В, в этом большая сила маркетинга. Вот, и вы получаете доступ к дополнительному пулу, который будет распределяться среди лидерских пейсеттеров, который будет намного меньше, да, чем золотых. То есть доход здесь будет просто невероятный. Да? То есть это, это очень денежный момент. Вот, если вы закрываете бонус лидерского пайсеттера, если у вас три личника золотых, тогда вы получаете одну долю. То есть если всего в компании 10 лидерских пайсеттеров, тогда вы получаете одну десятую. А если у вас 6 золотых пайсеттеров в первом уровне, тогда у вас две доли. Тут вы уже получаете две десятые от этого глобального пула. Опять же, это очень-очень денежный момент. Вот, поэтому цель должна быть именно стать лидерским поэсетером, и здесь нет ограничения по, по времени. Да. Если вот золотой надо сделать за 30 дней, то лидерский можно сделать за любое время. Все происходит в режиме инстант. Все вот эти вот бонусы с этих вот двух пулов они распределяются мгновенно да, на ваш кошелек Tron. В итоге в Дейзи будут три категории участников. Первый, первая категория – это люди, которые зашли на пакеты 1 до 7. Вторая категория – это которые зашли на пакеты от 8 до 10. Ну и третья категория будут VIP-клиенты, которые смогут 100% своих средств направить в торговлю. Как же стать VIP-клиентом? Надо купить все 10 пакетов, и тогда все 100% ваших средств будут торговаться а, на, вашем же, на вашем же счету, да? а, и причем минимальная сумма инвестиций будет всего лишь 20 тысяч. вот, институциональные инвесторы, которые работают с эндотеком, должны вложить минимум миллион, да? но если вы станете VIP клиентом через Дейзи, вам нужно будет всего лишь 20 тысяч внести Ваши деньги будут находиться на вашем счету на Binance, и вы подключаетесь к Эдотеку через так называемые API-ключи. То есть вы полностью владеете этими деньгами, и Эдотеки с ними работают. Вот. Комиссия за открытие счета всего лишь 5%. Обычно институционалы платят 10%. И вы получаете 80% от прибыли, а не 70%, как остальные DASY-участники. Вот. И всего лишь 10% направляется в на реферальную программу. 10% от, от дохода. Да? У остальных дейзи участников это составляет 15%. Вот. И у VIP-клиентов есть своя реферальная система, которая платит по одному проценту с каждого уровня. Это линейный, линейная система. Так же, как у остальных DAISY участников, только здесь 10% распределяется, а не 12,5%. Как присоединиться к DAISY? Вы загружаете официальное приложение «Кошелек Tron», если вы пользуетесь смартфоном. Но вы можете также пользоваться этим кошельком на десктопе. То есть вы можете скачать себе расширение Tron Link для Google Chrome браузера. И там установить а, свой кошелек. Вам надо будет подготовить а, токены USDT, TRC-20. То есть TRC-20 это, это протокол трона. Есть, есть разные виды USDT. Русскоговорящие их называют тизеры. Да? А, вот, а, а, Скачивайте, то есть выводите с биржи вашей, да, допустим, с бинанса USDT. Причем именно вот этот вариант USDT, там есть 5 там есть видов USDT на Binance, вы выводите именно вот этот и а, выводите на, на ваш кошелек TronLink, это будет тот же адрес, как, как, как адрес вашего трона, и вам надо будет иметь небольшое количество тронов, чтобы платить за транзакцию. То есть на кошельке TronLink, перед тем, как вы будете участвовать в DAISY, должно быть как минимум 100 USDT и USDT. Там, допустим, 2-3 доллара в тронах, чтобы платить за комиссию. Вы получаете ссылку от вашего спонсора, переходите по ссылке, и кошелек уже автоматически покупает первый пакет. Таким образом, вы занимаете место в первой матрице, ну и оттуда уже можете делать апгрейды и усиливаться на пакеты 2-3 и так далее. Это, в принципе, все, что я вам хотел рассказать. Надеюсь, вам это видео помогло понять маркетинг Дейзи. Если у вас остались какие-то еще вопросы, приходите к нам в телеграм группу Ссылку вы найдете под этим видео. И я желаю вам удачи с Дейзи.